16 октября Химический институт имени Бутлерова Казанского университета возглавил Иван Стойков. С новой должностью его поздравил ректор вуза Ильшат Гафуров. Ранее пост директора в течение многих лет возглавлял Владимир Галкин, который по личному решению снял с себя полномочий главы института. Я благодарен вообще всему руководству института, заведующим кафедрами, да и вообще всему коллективу, потому что все вопросы мы всегда очень легко решали консенсусно не было никаких трений, никаких проблем. Вот. И я считаю, что такая же атмосфера безусловно сохранится и при новом директоре. Так сказать, прошу его всячески поддерживать. Теперь Владимир Галкин возглавит кафедру высокомолекулярных и элементов органических соединений Химического института Казанского университета. А постдиректора заменит его коллега, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Иван Стойков. Я... Занимаюсь научной деятельностью, профессор, то есть преподаю занимаюсь научной деятельностью. То есть руковожу научными исследованиями, работаю аспирантов, магистрантов, специалистов. Люблю читать лекции студентам, чтобы заинтересовать их химией и современным направлением химии. Поэтому вот предложение руководства университета занять такую должность для меня было, честно скажу, неожиданным. Иван Стойков знаком с Казанским университетом еще со школы. Две его учительницы по химии были выпускницами Химического института КГУ. И, по словам нового директора, они повлияли на его дальнейший выбор. Он поступил на химфак в 1989 году. Есть школьник, потом студент, аспирант, научный сотрудник, профессор. Вот все это, то есть эти все этапы я прошел на химическом факультете, и я этим горжусь. Слово назначая нового директора, Ильшат Гафоров подчеркнул, что необходимо сделать акцент на динамике развития химического института. Благодаря его исследованиям, Казанский университет является одним из лидеров в данном направлении. У вас сложится огромная ответственность как за организацию, как образовательную деятельность. А вы знаете, что в начале следующего года мы должны пройти процесс аккредитации, в то же время организовать новые научное направление – и э, оказывать всемирную помощь всем своим коллегам. Молодежь должна понять, что химия наиболее близка к магии. То есть превращение, но не превращение виртуальные, виртуальное, да, а превращение веществ, соединений. И очень большой потенциал, как технологический, так и научный. И поэтому химия, за химией будущее. И вот это нужно донести до современного поколения, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.